Может быть, два, два человека рядом находиться, у которых одни и те же цели. Вот они сошлись по общим целям. Вроде здорово, правда? Только у одного человека эта цель говорит о безопасности, а у другого человека эта же самая цель говорит об интересе, у них разные ценности. Как вы полагаете, эти люди смогут ужиться рядом друг с другом? Нет, никогда. Максимум три месяца, пока они не поймут, что на самом деле их глубоко обманули. Поэтому очень важно, чтобы люди сходились друг с другом, имели не общие цели, а общие ценности. Цели у них могут быть как раз совершенно противоположны. Но если у них общая ценность, это самая крепчайшая спайка, которая может быть в этом мире. Самое отличающее, если одинаковые ценности. Вы знаете, одиночество не надо воспринимать как совсем одиночество, да? бывает э, два человека, которые оба живут ради интереса, и свое одиночество они э, Используют как раз для Даже для не, не столько... Они делают из него культ, прежде всего, и приобрекают, вот правильное слово, обрекают его в форму, например, уважительного дистанцирования относительно друг друга. У каждого это свое пространство. пространство, у каждого своя дистанция, это деликатность по отношению друг к другу. То есть это все формы уважения ценности интереса. Уваженности в себе, уважения в себе и отношения, соответственно, друг к другу. Человек, который испытывает ценность безопасности, соответственно, будет ее же испытывать и уважать, скажем так, по отношению друг к другу. Просто понятие уважения здесь приобретает несколько своеобразные характеристики, поскольку каждый человек, культивирующий понятие безопасности, всегда знает, что безопасно, когда друг с другом поближе. А значит, никакого дистанцирования быть не может. Дистанцирование это как раз неуважение к другой к чужой безопасности. Понятно объяснение? Дистанцирование и деликатные отношение это презрение чужой безопасности. Как это мама не позвонит доченьке по пять раз на дню и не спросит, где она? Это значит, что она о ней не заботится? Это значит, что она не думает о ее безопасности. А что люди скажут? Ну и так далее. Да? Логика вам понятна? Человек, который безопасность держит как основу жизни, сам не держит дистанцию и другим не позволяет. Соответственно, если рядом с ним вдруг находится человек, который не хочет безопасно ставить во главу угла, а напротив говорит, для меня все-таки интерес, Такие люди никогда в жизни не смогут долго друг с другом удержаться, потому что один постоянно нарушает дистанцию, считая это правильным, а другой постоянно эту дистанцию отодвигает, считая это правильным. Конфликт здесь обязателен. Поэтому на своего партнера, когда смотрите, да, определите, что для него важно. И поверьте, переучить человека невозможно. Это процесс эволюции. Человек от безопасности к интересу проходит с годами а то и с жизнями. Бывают люди, дожившие до 70 лет, да, культивируют они э, правила безопасности и детям своим передают в наследие, как единственное, что они сумели достичь. А бывает семилетний ребенок, который уже пришел с адекватным пониманием, что он пришел сюда ради интереса, а не ради безопасности, и переучивать его, конечно, Крайне тяжело. Поэтому, конечно, знайте о себе точно, кто вы, да? и на близких, на своих. Посмотрите именно с этой же точки зрения. Не обижайтесь на своих родных, которые живут ради безопасности. Просто помните, это их качество, они по-другому не могут.